Всем привет, с вами снова Макс Репьев И я хочу напомнить вам еще раз, что я продаю свой дом в Адлере Вот этот вот недострой с вот этими замечательными атермальными алюминиевыми окнами И с вот такими вот видами На самом деле было несколько людей, которые интересовались, но до дела так и не дошло Дом стоит у нас на 4 сотках земли Вот здесь вот, в принципе разработан полный проект Он также идет в придачу Нужно вложить сюда примерно 12 миллионов рублей У вас здесь будет бассейн и 4 парковочных места И над ними будет еще навес с какой-то зеленой лужайкой это этот только участок, 4 сотки И есть еще вон тот участок, также 4 сотки То есть, и того 8 соток и дом 230 квадратных метров, который уже стоит на кадастре Виды вы оценили, да, какие? Давайте по расположению, если вы вдруг не знаете и первый раз вообще это видите Вот это Краснополянское шоссе, которое выводит нас в Сириуса Даже краешек моря, он видно А здесь у нас вот эти все центральные магистрали, которые приведут нас в аэропорт То есть, в принципе, отсюда можно спокойно уехать на поляну, можно уехать в Сириус Куда хотите, туда и уезжайте. Окна мы поставили алюминиевые. Еще раз повторюсь, что сам дом стоит на кадастре. Вот этот этаж у нас 80 квадратных метров. Он планируется либо в две спальни, либо в три. На самом деле по всему дому есть 4 планировочных решения. Снизу есть выход под сауну. И там же будет еще перед ней бассейн. На самом деле все рендеры, все расчеты, все есть. Почему не достраиваем? Потому что нет денежек. Ну и просто нужно вытаскивать с разных проектов И только потом вкладывать Поэтому вот в это все и уперлось А вообще сам дом на самом деле очень кайфовый Потому что он находится в тупиковом месте Вот это кстати тоже участок, там 4 сотки И они разные по кадастрам То есть в принципе можно на него получить разрешение Построить там еще один дом Его продать, а в этом жить То есть можно его в принципе использовать как инвест-проект. Окна у нас Идут алюминиевые, как я уже сказал. Все они панорамные, высокие потолки. Мы вообще с вами начали видео со второго этажа. Пойдемте спустимся на первый. Посмотрите, как это все выглядит. И выглядит это все вот так. Здесь у нас тоже есть вот такая терраса. Это все подразумевается как большая кухня-гостиная. Вот эту, кстати, часть можно сломать и вставить туда панорамное окно. Там будет у вас санузел, место под хранение. И вот такой вид будет открываться с первого этажа. Здесь будет бассейн, а вот там можно поставить сауну, господа. На самом деле, планировка участка была хорошая. Жаль, что мы его не можем доделать. Ну, конечно, может быть, в дальнейшем мы его и сделаем, но пока он в таком состоянии. Вот здесь должен быть бассейн, с правой стороны лестница, Но ну, на рендерах вы это все видите. Но ну, а там, так как участок у нас каскадный, должно быть 4 парковочных места, над ними бетонный навес и лужайка с видом на зелень на вот эту вот всю инфраструктуру. Самое главное, по коммуникациям, вот за этим домом расположилась ШРП газовая. И все коммуникации сюда подвести, никакой проблемы нет. Вода здесь поселковая, недорогая, электричество, тоже столбы вот идут. Мы это не подключали, но это не сложно. В общем, все это продается на сегодняшний день одним лотом. Цена 25 миллионов. 230 квадратных метров дом, 4 сотки и 4 сотки еще дальше. То есть два участка и дом, по факту. за 25 миллионов рублей. И квартиры во фруктах на сегодняшний день стоят столько же. Только здесь 230 метров, а там 75. Ну и вся инфраструктура, по сути, есть. Магниты, пятерочки, продуктовые рынки, выезды, въезды, аэропорт. Ну, в общем, все рядом. И самое главное, приятное виды – тишина. И вся инфраструктура под боком. Вот, господа, еще раз просто вам напомню. Если вы не видели видео предыдущее, то я вам сейчас его вставлю. Посмотрите, как это все выглядит. Там просто мы более подробно. Это просто видео-напоминание, чтобы вы знали, как это все есть. Вот такая информация, господа. Надеюсь, среди вас найдется человек, который заинтересуется вновь и уже придет с конкретикой. В принципе, я готов к обсуждению цен. Если вас заинтересовало, то ссылки вы увидите внизу. Звоните, пишите, и мы с вами обсудим, как его можно вам приобрести. Вот. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.